Всем привет! В этот прекрасный день 8 марта хочу поздравить свою любимую дорогую жену, а также маму, бабушек и всех девушек. Оставайте всегда красивыми, заботливыми, любимыми. Дарите всегда радость, счастье всем тем, кто вас окружает. От имени всех мужчин хочу сказать, что мы вас любим, ценим и уважаем. Желаю всем хорошо провести этот день. С вами был Егор. Всем успехов. Пока.